Здравствуйте, товарищи, люди, леди и джентльмены. Вы слушаете канал Диджей d Дид 21. Поехав незнакомыми людьми на шашлыки, Марджона только потом загадалась, почему она не скидывалась. Подписывайтесь на Ютубе.